Здорово, молодые люди, меня зовут Эрик Шоков И сегодня я вместе с Гитлайтом решили сыграть 2 в 5 против Глобалов Здравствуйте Все очень просто, мы собираем пати из 5 человек В итоге кикаем троих И пытаемся взять наибольшее количество раундов Понятное дело, выиграть игру невозможно Если игра будет по-честному, без договорников и так далее Поэтому наша задача Как можно больше выиграть раундов В прошлом выпуске я вместе с Колей Из прокачки пока смогли выиграть 8 раундов Это очень много Как это было, вы можете посмотреть в ролике Ну а сегодня мы посмотрим Смотрим с Максом, насколько мы хороши 2 в 5 Поэтому я предлагаю приступать Спасибо всем за 15 тысяч лайков Ну а мы приступаем, погнали Может быть нужно ну, без ролики Тот хочу... читер Да Там это, по-моему, читер Да-да-да, ребят, отмена по тактике кикать Клинзор, мы тебя попросим выйти, мы сдадимся Первая катка и попадаются такие клоуны, проверяйте Он просто на меня даже не смотрит Он настолько горд, что он не смотрит на свою жертву Фиолетовый, да? И, слушай, я не... А, ну, шо? Не Вау! Ты? У него... Да, он, он просто летает по этой карте Да? Ему просто неинтересно ходить, да? Э, ребят, давайте сдаваться и начнем сразу У -у. новую не, ну это просто, это <связать> Блин, такой читер радостный, за один раунд игру выиграл yes. Мы запустили вторую катку и попался опять этот дебил Ну это просто бред какой-то, правда Надо до 2 запускать, наверное <связать> ну, Вот как можно было меня не убить с первого ну, раза Я тю просто <связать> okay. uh, Запускаем не мираж Так, ну что ж, молодые люди, спасибо за участие Салат, 47 FPS э и квит Да, всем спасибо Кикаем, что это А, Спасибо. Так, и гитлайт, кикни салатов. Спасибо, спасибо. Лайф <laughs> ролики, боже, трое лонг. Трое лонг, бро, я, я умер. Это просто гениальный чел. Понял. Да там чел в мид вышел. умник, блядь. Давай вместе, как минимум, ходить. Давай. Я сразу говорю. Ой-ой-ой, чувак, а у них что-то есть или это что-то? Ну yeah, надеюсь, я надеюсь, это рандом. Пойдем, этого... мы, может быть, л... А, тут чел, тут чел! Да, стоит. <звук> <звук> <звук> <звук> Да, Раз, два, три. Да! Шорт летит, шорт летит. Убил mm -hmm. mm -hmm. один шорт. Uh -huh. Парень был. Yeah. О, господи, он стоит со ск скорострелкой здесь. Mm -hmm. Не верю. Mm -hmm. Поможешь мне с коробки смотреть? Майка. Куда ты вкинул молотов? Я тут! Что ты иди? А! Я думал, это да ты! Фаг, я так так тренировался от тебя, я думал. Ты в коробке просто. Слава. Уже мидл. Да. Че? Ай-яй-яй. Трое мидл. Съемка нижняя один. Хорош. Да Блин. ладно, выходит. Откуда он вышел вообще? Да и прыгнул понимаешь Прыгнул же, увидел Где? Убил его Где второй? Вот здесь Fuck, и, и, и middle Все Ладно, ну, ну... А, 16-1 Ну это просто потели люди Вообще желательно Мираж играть Просто я боюсь попасть на сама себе опять Все, спасибо всем за участие Клавер, Артем Шейн, Лети Шопс Артем Шейн, ну, кихни сону, Кловера. Кику, кику. И Китай, пока а -а, Light, кихни Артем Шейна. Пока. Все, Владиславу, привет. Где мы шел? Максимум, привет. Этому Гандону. <crisp> Давайте, удачи. По факту, давай. Что ж, Макс, давай. Ай-яй-яй. <сур> э -э -э. Они вылетают и все. Я готов яму встречать. Ты можешь Пелос повторить, состырся. Да, давай. Убил первого. Хорош. Ой, я, я, я, я, я, ай! Мидл, ой, яма, яма, яма. А ай, ай а я. Да. Вау! Я такие, молодцы. такие молодцы! Это честная игра, ребят. Мы запустили, мы запустили, мы запустили два в пять что, поэтому даже если мы сейчас будем брать раунды, это по факту. Да, планировали, конечно, конечно. Мы не планируем Минус яма. <гас> не попал. Блин, ай, мне... я, я попробую. Он зашел. НТ. Да ладно, ну что? за мидл. Ух, бро, первый еще. есть. Китай здорово. Да еще один миду. Хорош. Ну, круто. А, это один в один было, господи. Да, прикинь. Блин. Очень грустно. Я слышу. Да ⁇ Убил одного. Больше не вижу. он Сука. Если ты убьешь, будет очень хорошо. Так он стоит. Я с ковра прыгаю сразу. Здесь близко. Да как? Да серьезно что? Ха-ха. Два токсика. Уже в коннекторе. А, промяк, так, сзади. Иди, бро. Хорош, я беру его дроп. Еще сзади. А! И убить КТ. Да! Кидаю гранату. Да, это эко, скорее всего, я ка. Кидай, кинул гранат. Убили. А, красный. Миша, счастье. 4 раунда бро это реально хорошо они достойные раунды мы они реально это потеют дефолт дефолт кидай спины спины блин но они не ай яй яй ладно я не, понял. Чё, да Ну мы хорошо сыграли и те пацаны кто в этой катке респект кикнули читера кто-нибудь кикните денег. Спасибо, Давай, дальше Артем, Артем Шен, кикни, пожалуйста, ж, меня, а, Мне кажется, вам не выиграть, но ну, типа вообще никак. Что ты сказал, чувак? Я говорю, вам не выиграть, это невозможно. Что ты сказал? Спасибо кикните, я смущаюсь. Хорош. Да! Лучший. Бомба! Андер, андер вышел! Yeah. Блин, э, чувак! Вот так, так мы сейчас такое сделали здесь. Это вообще, не знаю, не видел вчера. Что я даю? <свист> Блин! Блин! <свист> Это было очень красиво, бро. <свист> да, ты шо? Убил яму? А, один авик. Живи, живи, живи, прям Бомба выпала. Один, один еще этот. Убил шорт. купил кищен. Неплохо, бра, один раунд есть. Двое. А я взял. Трое, трое в джангл залезло. Нет Короче, под последним роликом говорили, что вы взяли 8 раундов, потому что на вас шли ножами Но это раунд, это игра, мы не договаривались ни с кем, они так решили сделать То есть ситуация 2 в 5, это реакция обычных людей, мы ничего не делали То есть как игра идет, так и идет Мы можем выиграть 2 раунда Давай, пойдем на б. Мейн летит Второй китчен, а, шел Ай-яй-яй, они очень быстро переснулись. Хорош ой, ой ой Двое окно Ну что Ай-яй-яй все встали okay. Он написал наше звание, бро Да? Да Такой умеет читеры делать ну я не заметил там никого вроде Пушит, пушит, пушит. Понял, понял Я спрячусь, я прячусь, я спрячусь, бро, я спрячусь Убил Красный, красный Я убью его Убил. Ай-яй-яй. Смоке слева, скамейка. Да, Ладно, бомба стоит. Сашка да. М... Окно стоит. А да как она сделана? Ладно. Ай-яй-яй. Боже мой! Да, Блядь, я, не на, я не на тебя. Я они всегда пушат, они всегда Да, ну, смотри, они. И, э, а второй там вообще летает по карте Сюрфит Это вроде с читом можно делать. Ну, бывает лагерь такие. Два кстерс. Uh... Мне кажется, я защищал so... с я шифтил все время. Малик в ковры дали. Ну и, и... и И пикают нас сейчас да. с ковры. А, меня прострелили, чувак. Смотри, меня простреливают. Это клоуны, это клоуны с подругой. Да? Да. Смотри, если сейчас выйду, он меня убьет. Раз, два, три. Оп. Ну вот. Да. Только выживи. <Had a shot>. ты <свечительный> блюдок? он знал, он просто знал nice. <свечительный> хорошо, гитлайт боже, ну это <свечительное> она есть я убил американца да ладно. 1-3 хп, 2 тоже красный. А С это кто тем. такой вообще? Что за покемон-человек-паук? <laughs> ладно, <смех> ладно, пока. Давайте удачи. Спасибо. Слушай, за... ну мы Б хоть раз выигрывали когда шли. Давай, я, может, попробуем. Я флешками дам и ухожу. А, не, я по-другому дам флешками. Да, чисто, чтобы звук был, чтобы они ее не увидели. Пик Пикают к яму. Да. Ну как я его не убил Хорошо, до свидания <паспортное> Твари Конченый, больной А, не знаю, он а Блин, ну что за рофло Блин, Блин. <смеш> такие Но все крутые Сбить <смешки> Андер Что?! Понял? <пэйл> я... Там еще, пушит, пушит скорее всего нуля они вантапами стреляют сети стоит это кто <свист> <свист> <свист> <свист> <свист> да ладно <свист> ну ля, как это <свист> прошествие да, пошел. Хорошо, Хорошо. работаем, работаем. Раздробил. Хорошо Сити один. И второй Сити. Взял. Хорошо. Ну, первый раунд есть. Ну хоть не бомжив. Еще близко. Да. Ну пришла за флешка. Ты есть понимаешь? Флеш, Двое, близко. Он сейчас убьет двоих. Хорошо, хорошо, да, <laughs> О, подожди, убил, коннектор, Нормально. убили, кинул флэш джангл, можешь пикать, он не слеп. <laughs> Один хп а -а -а -а -а -а. На этом мы закончили ну, Макс, ну согласись, ну неплохо. неплохо Против нас были читеры Это самое большое количество читеров было Но ну невозможно было Первые две катки мы вообще не смогли доиграть А потом попадались просто в каждой катке кто-то подозрительный В общем, четыре раунда это неплохо, правда Попробуйте сами Не знаю, как вы это сможете организовать Это реально сложно, но попробуйте, очень сложно Единственное, что я думаю, что втроем мы Втроем 100%, 100% втроем просто, будет проще несколько катек мы заберем 100% Молодые люди, Но... спасибо за просмотр У вас на экране предыдущий выпуск 2 в 5 против глобалов Поэтому всем советую его посмотреть Мы с вами прощаемся, всем пока